Всем здрасте! Ну, вот мой пород зимою. Сейчас я уже выключил компрессор. В этом году комп поставил компрессор. Потому что получается, что насосы слишком недолговечные. И они бывают, если сбомочные. То, как в прошлом году был лед больше метра справиться они не смогли пробить и воздух не закачивали и у меня все мои карпы здоровенные погибли остался один карась вью. вот поэтому я в этом году воткнул им компрессор на 75 ватт отлично справился протальну, вот видно какая протальна от него была ну сейчас уже все грубо говоря тает скоро все растает березовый сок скоро будем брать вот как-то вот так вот так мы и живем в деревне вот грызь невмирущий да с ванопотом грызет все это не собака а вообще крокодил зубы острые если по зубам провести палец порежешь и вот еще снега осталось у нас.